Всем привет! Сегодня будем готовить вкусные блинчики на молоке. Это один из моих самых любимых рецептов. Блинчики получаются тоненькими, эластичными. В них можно заворачивать любую начинку. Или просто подавать с вареньем или со сметаной. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разбиваем в миску яйцо. Добавляем сахар. Соль. Воду.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 Разогреваем сковороду, вливаем в нее немножко подсолнечного масла, распределяем по всей сковороде. Сковороду я смазываю только первый раз, все последующие блины я жарю, не смазывая сковороду ничем. И теперь наливаем порцию теста. Вливаем и быстренько распределяем по всей плоскости, вращая сковороду из стороны в сторону. Выпекаем блинчик пару минут с одной стороны, пока подрумянится немножко. Потом переворачиваем и жарим еще несколько минут с другой стороны. Готовый блинчик перекладываем на тарелку и пока он горячий смазываем сливочным маслом. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Блинчики складываем друг на друга стопочками. Если вдруг набрали мало теста и не хватает на всю плоскость сковородки, чтобы покрыло, можно немножко долить в недостающих местах. И готовый блинчик будет целеньким и красивым. Вот и все. Тонкие блинчики на молоке готовы! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!